Он уже опарышей почти не осталось, блин. О, эти, вот это, это что-то такое, блин. Охренеть, это, это что-то, куда-то блин. Офигеть, ну что такое, блин? Что за рыба, блин? Не понял. Что это такое, блин? Огонь, что ли? И что такое? О, нет, это какой то ясь. Не, это что это такое, блин? Крупное, блин. Охренеть, первый раз тут я такую рыбу поймал. Да ладно, блин. Да перестаньте, не может быть такого, чтобы я такую рыбину поймал, блин. Паря, ты ч ⁇ блин? Ты ч ⁇ решил меня порадовать, что ли? Ты кто такой, ты есть, что ли, блин? Нифига ты даешь, блин. Боу. Офигеть, блин. Это вроде ездило, блин.